Командир уверен, рядом с нами корабль НАТО. Причем он сразу определил, какой именно. То есть сейчас находится то, что переводит на простой русский язык, можно сказать, корабль разведчик. Не наш, не российский. Пожалуйста, командир, это реально? Да. Можете снять, сейчас поднимите. Несмотря на присутствие недружественной разведки, у экипажа свои задачи, которые необходимо выполнять вовремя. Поэтому всплытие продолжается. И мы вслед за командиром выходим на мостик. Одраем а верхний рубочный люк. Метеостановка, море 2 балла, видимость хорошая, облачность 5 баллов. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Мариата, или как говорят наши моряки, Машка. Корабль норвежский, но львиная доля разведывательного оборудования на нем родом из Пентагона. США знают все, что знает экипаж «Марьяты». Но тут есть одна особенность. Мы находимся в российских водах, «Марьята» в нейтральных. Так что статус-кво соблюдается.